Всем привет! Всех рада приветствовать на своем YouTube-канале. Сегодня мы поговорим о самых часто задаваемых вопросах по турецкому гранту Туркии-Бурслары. Ранее я снимала видео на тему, что такое грант, что он покрывает и какие преимущества дает абитуриенту. Итак, начнем. Первый вопрос. На каком языке можно заполнять мотивационное письмо? Для бакалавриата и магистратуры... Мотивационное письмо можно писать на любом языке, который удобно абитуриенту. А вот для докторантуры мотивационное письмо обязательно писать на английском, либо на турецком языке. Также для бакалавров не обязательно знать турецкого языка, потому что один год вас все равно отправят в Тумер. Какие экзамены нужны для гранта Туркия-Бурслары? Для подачи на специальности, где обучение проходит на английском, на иностранных языках, такие как английский, французский, немецкий, обязательно нужно предоставить языковые сертификаты, такие как TOEFL, IELTS и так далее. Для большинства вузов просят предоставить сертификаты TOEFL со средним баллом 75-80. При подаче на программы с турецким языком обучения сертификат в узнании языка не требуется. При заполнении... Анкеты на сайте Туркея прослоры во вкладке «Общественная работа» нужно будет загрузить сертификаты, грамоты, всевозможные за последние 3-4 года. Эти грамоты могут быть как со школы, так же и с музыкальной школы, спортивных секций. Лишним не будет, чем больше, тем лучше. В конце анкеты... Программа спрашивает, были ли вы ранее в Турции, или же есть ли у вас родственники, находящиеся в Турции, и откуда вы узнали о программе. Если, конечно же, вы были в Турции, можете ответить, да, если нет, то нет. И если у вас есть родственники, проживающие на территории Турции, то лучше об этом умолчать. А также у нас произошли изменения для бакалавриата, нужно загрузить аттестаты за 9, 10, 11 класс. За 9 класс можно будет загрузить аттестат, за 10 можно взять со школу табель с печатью и подписью директора. И 11 класс, если вы закончили, уже у вас на руках имеется аттестат, можно загрузить транскрипт, если же его нет, то... За полугодие полугодия, место проведения интервью, если вас пригласили на собеседование во всех странах и городах собеседования проходят очно, кроме Узбекистана и Туркменистана. Только в этих городах проходят собеседования онлайн через скайп или видеозвонок. В остальных же случаях в крупных городах. Например, в Казахстане это будет Алмата Астана, а в России это будет Москва или Казань. Если у вас остались вопросы по гранту, пишите в комментариях. Я с радостью отвечу на ваши вопросы и от всей души желаю на поступления по гранту в Туркии Всего хорошего, до свидания.